Сегодня будем готовить очень калорийный и вкусный завтрак. Догадались? Правильно! Это так называемый английский завтрак. Конечно, таким завтраком лучше не злоупотреблять, но он придаст силы энергии на весь рабочий день и принесет гастрономическое удовольствие. Итак, из чего же он состоит? В первую очередь, это обжаренный и тонко нарезанный бекон сосиски томаты фасоль в томатном соусе и тосты с маслом еще иногда добавляют шампиньоны но мы обойдемся без них сначала обжариваем бекон я использую гриль но можно это делать и на сковороде Сейчас обжариваем сосиски. Нарежем и обжарим помидоры. Делаем тосты, а после, когда хлеб немного остынет, намажем их сливочным маслом. А сейчас приготовим глазунью или омлет, все зависит от ваших предпочтений и не забываем посолить. Начинайте утро приятно и пусть каждый день приносит радость и успех. Приятного аппетита!